Бушующее море и потерянные души. Ей тоже снилось прежде. Говорят, что сны — это наши воспоминания, мысли и страхи, увиденные нашим внутренним взором. Но что, если каждый из нас всегда пребывает в своем сне, даже когда бодрствует, и мы на самом деле видим только творение своего внутреннего взора? Таков ли Хэль? Мир созданный кошмарами Сиануа. Может быть, поэтому люди и боялись смотреть на мир ее глазами. Потому что если предположить, что реальность Сиануа искажена, придется признать, что искаженный может быть и твоя... Ты, ты, ты, ты, ты, ты. И о чем ты только думала. И что правда думала, что можешь победить? Какой же ты можешь быть голубой? Все ее ненавидят. Она проклята. Что ж, тень ненавидит. Посмотри на себя. Воин. Никчемная, слабая, жалкая. Давай пожалей себя, больше тебе ничего не остается делать. Кровь везде потерпела поражение что это бери если тебе слишком страшно сражаться закончи бессмысленные мучения Разбитая, потерянное прямо как твой меч вот так Зачем продолжать? Если ты отдаешь все и идешь навстречу тому, что терзает тебя, только чтобы узнать, что все гораздо хуже, чем представлялось. Зачем продолжать? Действительно ли такой вопрос это проявление слабости? Или мы просто так боимся честного ответа, что не смеем его задать? Иногда ответ скрывается в памяти. Чувствие, что это за смока песня Это песня все не по-настоящему это, это обман Это нереально это не, разслушай. не сдавайся Где не вот так Он же не может Это нереально Это, это, это чё, обман не верь этому здесь? Возможно ты уже умерла кто ты? ты Если еще веришь мне, но веришь в ну. нас? Это обман. Это обман, он уже мертв. Он, не может быть. он Иди ко мне. Пожалуйста. След свет. какой свету. Это он, он. Это может быть это не что это действительно происходит. Идет. Пацаны, маленький спойлер, в этой серии нету руми. Серьёзно? Серьёзно, у него прекрасные виды. Да, игра себя не изменяет. Интересно, это сенсовно с реальных локаций или художников очень хорошие, фантазия. не знаю, но я бы туда на пару деньков сгонял. Замёрзнешь Замёрз, же. Красота требует жертв. все это кажется. Это Он пропал, ты слишком медленная. Прокладая. Продолжай идти. Продолжай идти. Ты справишься со испытаниями. Это был Ты Мы говорили тебе. Куда ты идешь? Прежде, чем она встретила его, она жила в нехорошем месте. Просто подросток, но не такой, как другие. Она с трудом могла что-то делать, а редко выходила из дома. За этим следил ее отец Дзимбель. Лишь изредка она выбиралась на свободу сама. Собирала хворост и травы. Вот, чем живут на равнинах Оркни. Какой был ее мир? Похожий на этот. Суровый и пустынный. Хватит ли у тебя силы? Ты становишься сильнее. Он уже исчез. Здесь ничего не вижу, ведь даже ты есть, он напрасный. Это все у тебя в голове. Не Ты думаешь, что можешь видеть это? Это все у тебя в голове. И там был он. Одинокая фигура мальчика. еще в тени дерева. Она помнит, как впервые увидела его. Ее молодым глазам казалось, будто он танцует. И весь мир танцует вместе с ним. Мрак раступился. И впервые в жизни она увидела. Луч надежды. Мужики, ну саундтрек просто топ. Фарк, ну не мешай, дай послушать. Северяне рассказывают о великом герое по имени Сигмунд. Зала его отца была построена вокруг большого дерева. И однажды Один явился туда и вонзил в дерево меч, сказав, что этот меч будет даром тому, кто сумеет его вынуть. Многие пытались сделать это, но только Сигмунд без усилий сумел вынуть меч. Шовен Сигмунда, король Сигер, хотел заполучить его, но Сигмунд ему отказал, поэтому король Сигер задумал отомстить. Он пригласил Сигмунда и его братьев на праздник, но когда они пришли, их встретили не радушные хозяева, а армия. Король Сигер схватил Сигмунда и его братьев, украл желанный меч и велел всех казнить. здесь будет очень атмосферно, давайте не будем его портить. Да ладно, что мы сегодня не очень активны. А что за момент, -то? Я а? думаю, вы поймете, но, ну, пожалуйста, давайте помолчим хоть чуть-чуть. Ну ладно, да, хорошо, я хорошо. Спасибо, пацаны, я знал, что вы поймете. День за днем. Наблюдая издалека, она подражала ему, совершенствуя свой тайный танец. Желая только чтобы летучие мгновения света тянулись вечно. Свет. Нет. Куда ты идешь? Куда она идет? Бессмысленно. Она потеряна. Зачем она следует? Ты не можешь даже драться. Это просто уловка. Как он может так легко ладить с миром, с таким блаженством? Если бы она только могла так же видеть мир новыми глазами и танцевать с миром так, как танцует он. Как тебя зовут? Сенуа. Я тебя раньше не видел. Я не... Я редко выхожу из дома. А, дочь Зимбери. Не нужно идти. Подожди. Кто тебя научил так драться? Никто. Никто? Ну, я смотрел на тебя, и... Ты всему научилась, просто глядя на меня? Знаешь, ты должна стать воином. Я? Я Дилен. Я прихожу сюда, чтобы тренироваться. Приходи, смотри. И приноси свой меч. Это не выразить словами. Этот момент, когда ты смотришь в глаза того, кто утешал тебя, не мог защитить тебя. Всего одно мгновение. И ужас поглощает тебя, прежде чем ты успеваешь что-то понять. Тогда тьма становится частью того, кем ты являешься. Но Йомир изменился, когда северяне отняли его у неё. Сенуа знает, что возврата к прошлому нет. Дови, Дови, что что возвращаться незачем. Стой, спокойно, спокойствия. Они используют свои силы, чтобы раздавить раз. тебя. Они меня не остановят. Я до сих пор чувствую его. Даже если от него что-то осталось, я ни за что его не отпустят. Я не брошу его гнить здесь! Ты Отставь, ты меня die, здесь. Отставь меня в покое! Die, Нет! А И все будет будет Заткнись! Дилин, Зай. это ты? Я найду у тебя любовь моя. Я обещаю.